Друзья, мы в прямом эфире. И пока техническая поддержка я Игорь Чернолос, рад вас все, возможные, все возможные штуки. У вас есть прекрасная возможность стать специалистом в области партнерских продаж специалистом по привлечению клиентов. Вот, Игорь, говорит: видите, в микрофон. Я надеюсь, вы слышали, да? что здесь прекрасная возможность что за это время всем, кто сейчас нас видит и слышит, вы можете как раз успеть поделиться нашим эфиром, потому что наш эфир идет во всех соцсетях. В Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, на канале YouTube, то есть мы, мы заходим еще с нашего сайта на канал YouTube, в Перископе, ну и, насколько я правильно понимаю, в Инстаграме, по-моему, тоже. Это идет вся трансляция. Поэтому где людям удобнее э, смотреть нас, слушать и задавать вопросы, потому что э, уважаемые дамы э, любого возраста, девочки, и девочки, женщины и молодые-молодые женщины, которым сейчас э, нельзя выходить на улицу, то есть самых молодых 60 плюс и самых активных вдруг почему-то посадили. Ну ладно, сидим иногда выходим. Пока налаживаются вот эти вот все технические проблемы для того, чтобы запустить трансляцию абсолютно да, на всей сети, э мы с вами э сейчас поговорим. Итак, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, откуда, кто сейчас присутствует, из каких городов, из каких стран, потому что каждый раз вот это вот одна из самых больших таких радостей, что нас много, и наконец мы можем встретиться, если не вживую, то хотя бы дистанционно. Это, конечно, и Москва, Питер, сейчас в соцсетях, если будут появляться, говорите мне, кто, кто еще видит, да? я что что то вижу что-то нет. Это Украина всегда. Привет, Украина. Тамбов, спасибо большое, Он всегда активен. Орел, Липецк, что там Самарина, там, Самарина. Лариса из Тюмени. Екатеринбург, Первый Ураль. Так, Казахстан, Ростов, конечно, у нас сегодня из Ростова будет спикер, и подключились Ростов, Дагестан, привет, дорогие мои, вы одни из самых активных наших слушателей, так, кто там еще, Белгород, Шебекина, ну, Воронеж, конечно, Санкт-Петербург, Краснодар, вижу, из Краснодара. Ребят, всем привет, огромное, огромное спасибо вам за поддержку, и вы знаете что, чем чаще, наверное, мы будем встречаться, приглашайте нас, мы тоже к вам придем с удовольствием, тем интереснее и легче будет наше общение, наше сидение в изоляции, и вообще вот это время, которое нужно пережить. У нас сегодня разговор пойдет о том, как осенью выглядеть так же хорошо, как и вообще в любое время года. Вот Латвия еще, Тамара Нечаева, привет. Латвия, Литва, Надежда Сервута всегда смотрит обычно нас. Курск, девочки, привет, дорогие. Так вот. Я написала в анонсе, что я и в прошлый раз говорила, когда женщина говорит, что она хочет выглядеть плохо, вообще бывают такие женщины, я хочу плохо выглядеть, не бывает, а значит, когда человек говорит, что мне все равно, как я выгляжу, ну это лукавство абсолютное. Поэтому э, мы должны в любое время э, года, есть какие-то нюансы, но в принципе уходовые такие вот вещи, они в общем и целом одинаковые. Так вот, в любое время э, года, в любое время суток женщина хочет выглядеть хорошо. И было бы странно, если бы это было наоборот. Но э, каждый раз... Когда мы думаем, а вот что сейчас, какой крем взять, какой увлажняющий, питательный, а как умываться, а как выходить на улицу. Ну, все очень хорошо выучили, что зимой нельзя увлажняющий крем. Слава тебе, Господи, это выучили абсолютно все. Все уже выучили, что на ночь... Это вот просто вот один из самых важных пунктов, на ночь всегда надо смывать косметику. Вот просто табу нельзя ложиться спать, если на лице осталось хоть вообще-то будет капли какой-то косметики. Это знают все. Но есть еще много нюансов, о которых мы в общем в принципе знаем, но очень часто забываем и просто машем рукой. И это нюансы э, умывания, это нюансы питания или увлажнения кожи и что именно осенью важно понимать про свою кожу и что именно осенью нужно делать для того, чтобы подготовить свою кожу. К зимнему времени, к морозам, если они будут, да, для того, чтобы в любое время года выглядеть прекрасно. И поэтому мы пригласили двух экспертов, которые занимаются очень плотно именно еще уходовой косметикой для лица. Это эксперты компании Vivasan Наталья Овешникова из города Ростова, и Лидия Шунина, менеджер компании «Вивансан» из Воронежа. Вот, ну, во-первых, посмотрите, они сами выглядят очень и очень неплохо. Мы не будем говорить, они еще молодые женщины, о а возрасте ни слова. Но кроме этого, они очень хорошо знают, какой именно крем, и какое именно действие, и какую манипуляцию нужно нам сделать, и в каком возрасте, и в какое время дня нужно сделать для того, чтобы выглядеть всегда хорошо. Даже, я так думаю, даже если один раз или два раза в день всего, после умывания утром и после умывания вечером, чего-нибудь сделать, это мое мнение, то уже будет хорошо. Но на самом деле по-моему я не права. Итак, прошу вас, девочки, э, начинайте, кто из вас начинает, Лидия Митрофанова «Осенняя песня по уходу за красотой». Добрый спасибо, Левасильмен. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги. Особенно я приветствую тех, которые сейчас первый раз смотрят наш эфир. Мы продолжаем серию эфиров «Швейца... красота по швейцарски. И сегодня мы остановимся на теме осенние заботы о коже, осенний уход. И, конечно, я бы хотела Сейчас вам вот демонстрацию экрана включаю. Сейчас я включаю. Вот. И мы с вами так демонстрация включена. Угу. И я бы хотела, конечно, для всех нас вспомнить Пушкина. Мы все его любим. Это просто это ну Наверное, каждый из вас согласится с тем, что Пушкин это великий-великий поэт, унылая пора, очи а очарование. Приятно мне твоя прощальная краса, Люблю я пышную природу, увидание, Богрется золото, одетые листа. В их синих ветра, шума, свежее дыхание, Имброй волнистую у покрытые небеса, И редкий солнце луч, и первые морозы и отдаленные земли угрозы. Самое главное то, что вот это уныние у нас оно сейчас существует, наверное, у каждого. Почему? Потому что после жаркого лета, солнца, прекрасной погоды, кто-то был на море, кто-то отдыхал в горах, кто-то еще где-то был, и мы каждый еще при, с своими чувствами находимся в Именно в этой зоне. Но мы забыли о том, что наша кожа, которая нас, очень от, мы должны относиться, и мы забываем о том, что нужно это делать. И вот этот перепад температур, этот ветер, этот жара и холод, особенно было жарко осень в сентябре, и вдруг сейчас холодно. Идут дожди, и на... все это отражается на нашем лице. А перестроиться кожа так быстро не может. Поэтому мы должны обязательно помочь. И в этом э, я, мы об этом сейчас будем говорить. Поэтому я бы хотела у вас спросить. Скажите, пожалуйста, и крестики поставьте, или напишите. Было ли такое, что у вас покраснело лицо? Это первый вопрос. Напишите, пожалуйста, поставьте крестику. Или вы ощущаете, стяги, э, очень стянуто лицо? Напишите, пожалуйста. Вы чувствуете шелушение в некоторых частях? Своего лица, пропишите, краснеет лицо, когда вы выходите на улицу, оно раз и краснеет, ни с того ни с того. Сухость очень четкая на лице. Напишите, если у вас есть такие проблемы. Мы будем очень рады ответить и сейчас мы разберем подробно, почему это происходит. Как я уже сказала, вот эти вот вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, все, вот этот перепад температур, дождь, холод, вот это все очень сильно влияет на состояние кожи. Перестройка идет медленно. Поэтому сегодня мы с вами именно рассмотрим вот эти симптомы сухости участков кожи, покраснения, шелушение широковатости, болезненные трещинки, чрезмерная сухость, и жир, бывает очень даже жирное лицо становится, почему, непонятно. И, конечно, в это время мы должны все задуматься, а почему, а потому, как я уже сказала, быстро таку, на таком контрасте мы должны помогать своему организму и Для этого Существуют определенные правила, которые мы должны строго соблюдать. А какие это правила? Как вы думаете? Я думаю, что вы, наверное, все знаете. Первое, что мы начинаем, это очищение кожи. Уже Ольга Васильевна нам сказала, что мы должны обязательно очищать кожу и утром, и вечером. Это необходимое стопроцентное условие, которое мы должны выполнять. Для того, чтобы кремы, лосьоны могли свободно проникать в кожу и оказывать свое воздействие. Какие же средства Вивастан существуют на сегодняшний день? Это, вы сами как видите, у нас есть пенка виводерм, дальше гель дермопурификант, И у нас есть, конечно, гель фаунтей или молодость навсегда. Но они все разные, но все чисто швейцарские. Именно надо соблюдать, как я всегда говорю, у нас красота по-швейцарски, и употребление продукта должно быть по-швейцарски. Почему? Потому что четкость должна быть во всем. Пенка виваден это из серии ламилярной серии. Пенка виваден уникальна. Почему? Она мягкая, она легко очищает кожу. Она содержит экстракт магонии. Экстракт магонии, пантенол и э, тем самым аллентайм еще содержит. Сразу идет очистка, очень хорошая э, дезинфекция кожи, а также улучшается э, вот этот водяной баланс, который, который необходим. Почему? Потому что кожа сухая, а здесь у нас идет сохранности, влагозащита. Поэтому я хочу сказать, вот эта сегодня она гипоаллергенна К тому же эту пенку можно использовать для детей грудничкового периода. Особенно она хороша также для таких больных тоже и для умывания и для того, чтобы промыть рану лежачим больным и у тех людей, у которых такие трофические язвы. То есть эта пенка замечательная для всех и в первую очередь для предсказательной это очень мягкое гипоаллергенное средство. Следующее средство – это Гель Гейдермофорификанс очень интересен тем, что сюда входит гидролизат пшеничного белка. Кроме того, эфирные масла, такие как розмарин, тим, мята перечная, салфея, лаванда, экстракт ламинария. Вот благодаря такому составу вот этот гель особенно работает при очистке кожи, у кого углевая сыпь, прыщики, юношеская кожа. У кого есть проблемы, уже появились комедоны. И вот когда человек умывается вот этим гелем, то эти комедоны очень легко потом очищаются, облегчаются и удалим. то есть Этот состав очень хорош для жирной и проблемной кожи. Следующий средства это ну, именно гель фаунтей или источник молодости вот этот гель фаунтей источник молодости он очищает и тенизирует то есть два в одном называемый, он и очищает кожу и в то же время тенизирует вот эта формула, э, сюда очень входит э, экстракт э, э, вина которые выращивают в старских альпах. Здесь ходит, также который с действием и регенерирующим действием обладает. Кроме того, сюда входит витамин ГЕС, и еще этот гель имеет очень хорошую защиту. Что я хочу сказать, все гели, все кремы, все тоники, которые мы сегодня будем рассматривать. Не содержит парадину, не уход со... ухо защиту начиная с пятнадцати. И сегодня, Наташа, запомните что-то, Наталья. Наталья? А, да, конечно. Да, конечно. Спасибо большое, Лидия. А, я вот о чем хочу еще сказать. А, встречаются люди, у которых очень чувствительная, гиперчувствительная кожа, которые склонны к различным аллергическим реакциям. Конечно, мы рекомендуем для очищения пенку Вивадерл, естественно, но а, меня видно вообще? Да, Наталья, все видно, нормально. Отлично. Но, но помимо этого, скажем, в практике я столкнулась с таким, что человек хочет использовать какое-то более мягкое щадящее средство. И, как оказалось, таким очищающим средством является наша эмульсия календула с маслом авокадо. То есть можно на ватный диск нанести небольшое количество этой эмульсии и протереть лицо, снять верхний слой загрязнения. А, еще такой момент. А, мы знаем, что сейчас многие компании, многие компании, зарубежные в частности, рекомендуют целую систему очищения. А, раньше нам было это непонятно. Да, вообще люди умывались мылом и все. А сейчас оказывается, что помимо э, пенки или гиля, нужно использовать еще дополнительные средства такие как тоники, да, которые будут дополнительно от... давать дополнительную фазу очищения. У нас в компании Вивасан есть два вида тоников. Это тоник чайное дерево с маслом чайного дерева и с другими экстрактами. Он предназначен для проблемной кожи. При этом он не сушит кожу, вообще ни одно наше средство не сушит кожу. И есть второе средство, это серия Секретов Сиреники, антивозрастная серия с пептидом уже Матриксил-3000. И Сюда входит великолепный тоник лосьон, который также содержит этот пептид. Что делают дополнительно эти средства? Эти средства глубже открывают поры, идет более глубокое очищение, тем самым, улучшается восприятие следующих компонентов крема. Но я хочу сказать вот еще такую вещь, что наши очищающие гели, в частности, вот из голубой серии, да, из серии пурификантов, они настолько имеют сбалансированный состав, что они являются и великолепными увлажняющими в то же время средствами. Я уже сказала, они не сушат. Плюс они увлажняют. И а, кроме того, они тонизируют кожу. То есть а, они оказывают а, такое действие, когда кожа начинает активно дышать клетку кожи, да, открывается вот это вот дыхательное свойство молекулы. И а, активные ингредиенты кремов, которые используются в дальнейшем, они проникают в самые глубокие слои что является, кстати, отличительной особенностью кремов велоса. То есть получается, что в принципе в каждом геле у нас очищающем содержится двухфазное очищение. Спасибо, спасибо. Вопросик есть, можете ответить? Да, конечно. Что делать межсезонье, если правильно выговорил, если кожа аллергичная? А, ну, я уже сказала, что да, кожа проблемная сейчас у многих людей, аллергиков много. Прежде всего, конечно, мы рекомендуем пенку Виводерм для очищения, потому что она гипоаллергенная и она предназначена в том числе для аллергиков. А если мы говорим о дальнейшем уходе, у нас есть великолепная серия Виводерм нет куда входят средства как для лица, так и для тела, и даже есть а, крем для кожи вокруг глаз. Там идет и увлажнение, и питание, и защита. И а, в ряде случаев у нас люди а, любят использовать масла. А, я имею в виду не эфиры, а именно базовые масла. Для аллергиков, а, пожалуйста, масло жужуба. Оно заменит любой крем, абсолютно любой. И оно является Наталья... своеобразным лечебным средством в то же время для вот такой аллергичной кожи. Наталья, спасибо. Давайте продолжим, потому что мы об этом будем говорить в дальнейшем. Просто сейчас мы остановились на втором секрете сатонизирования. Наталья уже сказала, что есть тоник чайного дерева. И у нас очень хорошее средство, которое называется секрет безметренности. Это тоник лосьон. Он уникальный в таком плане, он счищает роговевшие слои клеток. Вы умылись? А он еще дополнительно очищает роговедшие клеток, успокаивает, снимает воспаление и раздражение. Кроме того, в тонике находится пептик, это швейцарские инновационные технологии, этот пептик. 3000 метроксил его нигде нет ни в какой косметике еще мира запатентован он на 25 лет только в компании Вивасан сейчас и поэтому вот этот метроксил, 3000 метроксил доставляет вещества и запускает процессы регенерации клеток это очень важно это нигде нет поэтому Плюс здесь еще гиалуроновая кислота, это увлажняющий эффект, очень хороший. И естественно, вот совокупность вот этих компонентов дает уникальность этому продукту. А про тоник чайного дерева я немножечко хочу тоже сказать. Почему? Потому что он трехфазный продукт. Трехфазный. Что это означает? Очистка, уход, защита. Очищает он замечательно, глубоко. Почему уход? Потому что в тостат входит масло чайного дерева, розалина и лаванда, плюс экстракт гаманилиста. Вот это эффект ухода, то есть можно этим тоником, у кого проблемная кожа, просто пользоваться одним тоником. И защита, почему? Потому что сохраняет ваш кожа от 4-5 до 5 пяти, что позволяет всегда коже находиться в нормальном. Состояние. Вот эти два уникальных продукта на сегодня, которые мы имеем в арсенале, в нашем арсенале. Ну и, конечно, после тонизирования, все мы знаем, третий секрет, это у нас питание кожи и увлажнение. Вот сейчас я хочу просто, линейка косметических средств компании Вивасан, она огромная. Поэтому мы кусочек сегодня с вами, вам, вас познакомим вот с маленьким маленьким таким кусочком э, косметических средств компании Вивасан. И расскажем коротко, почему это тоже продукты, которые они, во-первых, питают, увлажняют. Вы можете использовать любой продукт из этой линейки. Крем ДНА. Крем ДНА это крем, в который содержит ДНК зародышей пшеницы. Это уникальная вещь, которая есть на сегодня. Сюда входит также экстракт ирландского мука, масло макадамского ореха. То есть сюда входит гиалуроновая кислота. Самое главное, что этот крем питает, увлажняет и работает 24 часа. Это просто вот мазь. Следующий крем – Купермайга. Я немножечко хотела бы вам рассказать. Когда еще были открыты рынки, продовольственные рынки, к нам приходили клиенты, ну, осенью уже вот в это время, с загорелыми лицами, мы уже никуда не поедут, смотришь, они в ноябре-декабре, оказывается, это продавцы с этих открытых рынков. Ну и, конечно, мы всем сделали предложение, чтобы они воспользовались этим кремом, кремом, Супермай, Супер всем, кто ездит в горы, кто э, именно находится на солнце зиму, осенью, замечательная защита от, сухо от сухости, от обезвоживания, от э, солнечных лучей. То есть кожа становится шелковистая, красивая, и главное, она э, именно свежая, она чистая именно за счет масла мальвы, которое присутствует в этом креме, это крем супермальва. Конечно, я и хотела бы остановиться еще на креме. Да, кстати, в этом креме супермальва есть еще аскорбиновая кислота, которая является катализатором выработки коллагена. Естественно, вот это вот сочетание дает еще омолаживающий, увлажняющий и снимает сушленность, то есть защищает полностью, особенно для людей, у которых очень-очень сухая кожа. Крем Жо Жоба. Это просто, ну сказать, хороший крем. Я не могу это просто великолепный крем, который у нас есть. Почему? Потому что основа основ здесь почти 50-70 процентов масла, жира. Эти кремы не содержат парабенов, как я уже вам говорила. Здесь, кроме того, находятся природные оксиданты, витамины В и Е. Смягчает, питает, увлажняет. Кожа тоже, тоже становится защищенная от всех воздействий окружающей среды. И, конечно, виводерм, мед или виводерм, который сейчас у нас есть, это гипоаллергенный крем, содержащий еще мочевину. Он тоже относится к категории ламеллярной серии. И, естественно, я немножечко, если кто не знает, что такое ламеллярная серия. Это такие ламеллы, которые находятся в креме, они проникают глубоко. И если у вас есть на лице какие-то погрешности на коже, они вот так встраиваются. И кожа ваша становится ровная и здоровая. Это ламеллярная серия. Вот эти кремы, вот серии Viva Derm, они относятся к этой серии. Сюда же ходит в этот крем масло ши. Терамиды, сквален входят сюда, то есть это тоже, видите, они все разные, но все они увлажняют, питают, защищают. То есть вот эти вот все кремы мы рекомендуем на сегодня для того, чтобы осень у вас была красивая, как говорится, и настроение было хорошее в этот осенний грустный период времени. Наталья, у вас есть какие-то дополнения? А, ну, я немножечко вот хочу о чем поговорить. Не о конкретных кремах, а в принципе... А о... ну, дальше мы пойдем? Дальше. Буквально два слова. О, о том, что а, принципиально нужно делать осенью. Вот а, если девочки обратили внимание, лето закончилось. И скорее-скорее все бегут к косметологу приводить кожу в порядок. Но есть же довольно большая группа да, женщин, которые не ходят к косметологу. И что-то аналогичное только из домашнего ухода можно делать дома. Мы должны обязательно убирать вот этот роговой слой. То есть летом, в жару, когда идет повышенная работа сальных желез, роговой слой кожи, он становится действительно мощным таким, да, плотным. Вот эту всю старую кожу, ее нужно убрать. И в дальнейшем мы расскажем о пилингах, да, которые необходимы именно осенью. А дальше нам коже необходимо большое количество антиоксидантов. Все мы знаем, что это такое, да. Это э, вещества, которые препятствуют образованию свободных радикалов и препятствуют э, старению кожи, фотостарению кожи. То есть, когда вы покупаете какое-то средство, обязательно смотрите, чтобы там э, присутствовали витамины А, витамин С, витамин Е. Э, э, у нас э, в, наших, в нашей продукции э, они обязательно есть в любом средстве и они присутствуют в экстрактах растений. И обратите внимание, там, где добавлены эфирные масла, каждое эфирное масло, оно вообще является антиоксидантом. То есть первое, что требуется против старения кожи, а фотостарение это самый сильный фактор, это наличие антиоксидантов. Вот то, что я хотела спасибо. дополнить. Спасибо, Наталья. Спасибо. Теперь мы давайте перейдем к четвертому секрету, это у нас пилинг, правильно, пилинг кожи, который нам необходим. Но э, о пилинге, конечно, мы говорить должны обязательно. Почему? И э, я хочу сказать, что пилинг, он очищает нас от старых амерфевших клеток. Но пилинг, если присутствуют косметологи на этом эфире, все прекрасно знают, и химический пилинг, есть еще э, с помощью приборов, пилинги, поэтому мы будем говорить сегодня о пилинге в домашних условиях. Он отличается тем, что он менее глубоко проникает, но он более безопасный. регулярно, то, конечно, мы свою кожу сделаем очень красивой и не совершенно... Э, и совершенно, так сказать, красивый и здоровый. И, конечно, нужно соблюдать правильные условия, которые, когда мы будем делать пилинг. Это чистая кожа, должна быть. мы ее должны вначале очистить, затем пилинг приготавливаем небольшие рецепты. Он должен быть на один раз, потому что это натуральные продукты, которые они потом э, просто пропадают, их нельзя использовать. Кожа должна быть обязательно чистая, без всяких болящих, без всяких прыщиков и рам. Избегать обязательно надо область глаз и губ. Время проведения, конечно, лучше вечер. Почему? Потому что... После этого кожа будет отдыхать и гораздо больше питательных веществ пройдет через все слои. И в это время организм меньше работает, как говорится, и легче будет работать на коже лица. Кроме того, вот эта процедура 5-15 минут, после процедуры мы наносим любой крем, который вам необходим. Я здесь подобрала небольшие рецепты. Маленькие, хотите, воспользуйтесь ими, посмотрите на них. Это молотый кофе, сливки, масло же зуба нанести и как, пока потом засохнет, мы смываем этих милях. Потом можно взять стоп лимона, отрести на одну столовую, ложку соли, так, одну столовую ложку молока, то же самое нанести на 10 минут. И таким образом тоже замечательно будет. 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка масла органа, жужуба или авокадо. Битмин. И один банан, 3 столовые ложки сахара, несколько капель любимого эфирного масла. Я что хочу сказать: что сейчас дальше я буду говорить о том, что наши эфирные масла надо использовать. И во всех пилингах можно использовать, во всех масках можно использовать. Эфирные масла компании Вивасан, завода Элексан Ароматика можно использовать на все слизистые, которые только есть. Это уникальные масла, которые, которыми мы пользуемся. И э, я, конечно, хотела бы вам, подготовила для вас вот такой материал. Сейчас мы с вами с ним ознакомимся. Это... Эфирные масла, использующие в пилинге, масках и кремах. Вот, например, хотите, посмотрите, хотите, запишите. Если вы, это общий уход, как мы можем использовать масла? Мы можем их использовать в компрессы, затем в ванны. Мы можем использовать по покапельно любое масло, свои кремы, которыми мы пользуемся. Но я хочу сказать, что... Были такие случаи, когда люди покупали крем за 100 рублей, ну так я грубо буду говорить, и добавляли наше эфирное масло. Вы представляете, что женщина пришла, там одна вода и какие-то вот такие волокна. То есть, если вы добавите эфирное масло, вы всегда будете знать, натуральные продукты у вас в руках, хороший ли это крем. Все хорошие приемы, они очень легко смешиваются с эфирными маслами и нет никаких абсолютно э, вот этих вот отщелкиваний, как мы говорили. При общем уходе используются масла эланты, -элан, герань, нероли, лаванда, бочули, рога, розовое дерево, жасмин, ладан. Если мы хотим попитать кожу, вот которой питательные кремы, маски, мы можем добавить масло розы, жужуба, на жужуба и авокадо, жасмин, герань. Если сухая кожа, роза, пачули, герань, иланг-иланг, розовое дерево, нероли, апельсин, жирная кожа. При жирной коже, конечно, очень много различных проблем и, кстати, страдают. Но мы поговорим немножечко вот сейчас попозже о том, что обязательно надо заниматься внутренним состоянием своего организма. Потому что э, вы сами понимаете, что любой крем, он будет работать, если у вас нормальная система внутри. Поэтому джинная кожа, лимон, роза, можжевеловое масло, мелисто, лимон, лимон мелисто-лимонная гиран, мелангелан, пачули. Вот э -э зрелая кожа требует более серьезного внимания. Сюда такие масла, как роза, лимон, гирань, нероли, ладан, розовое дерево, лаванда, можжевеловая. То есть спектр масел огромный, но самое главное, правильно употреблять их и всегда используйте, когда вы делаете маски, пилинги, когда вы делаете, э -э когда используете свои кремы. Но при воспаленной коже вы можете сами увидеть, это герань, шалфи, жасмин, лаванда, масло чайного дерева, розовое дерево. И, конечно, если очень такая разгоревшая кожа, это масло гвоздите. Ну и, Наталья, вот здесь вы что-то дополнили? Да, можно, там... можно я хотела бы дополнить, да, там я увидела, появился вопрос, да, при комбинированной коже, какой пилинг сделать, да. Но опять же, комбинированная кожа, мы смотрим и возрастные такие моменты, но в среднем я могу сказать, что в пилинге в этом он не должен быть жирным, да, он должен быть более или менее нейтральным, то есть сливки там никакие мы не используем. Скорее всего, я бы предложила все-таки масло жужуба взять за основу, как нейтральное, и можно молоко, либо можно желток, скажем, да, вот, Но ну, это желток, это больше для маски уже, конечно, вот, а так можно использовать именно молочко. И э, добавить мелкую соль, мелкую, вот, э, как бы в качестве отшелушивающих компонентов, либо вы можете перемолоть, но ну, это вот чисто домашние рецепты, перемолоть э, овсяные хлопья. И из масел подойдут лаванда, лимон, розовое дерево или апельсин. То есть достаточно вообще одно или в крайнем случае два масла, буквально по капельке, по две капельки. Смотрите, как воспринимает кожа. И пилинг этот, он должен быть щадящим. То есть никаких грубых вот таких отшелушивающих частиц. Я как бы предпочитаю для лица, для шеи что-то более мягкое использовать, а вот для тела там уже да, там может быть и грубый сахарный скраб такой, и можно туда добавлять кофе, да, вот спитый кофе этот молотый, это уже более такой, более жесткий пилинг для кожи тела, она там по грубее, и то область груди нужно избегать. И э, еще вот такой момент э, я хочу сказать, что на самом деле такой пилинг для лица можно и нужно использовать для кожи губ, потому что она у нас очень нежная, она очень быстро э, стареет и стареет э, кожа вокруг нее. И когда мы делаем такой пилинг и добавляем масла, э, как базовое масло, так можно жожоба, авокадо, пожалуйста, и э, скажем, Масло мелисы для губ великолепно работает. Вы сами заметите, что через несколько процедур кожа будет меняться. И вот такой момент. Если мы умываем, очищаем, тонизируем, питаем, увлажняем ежедневно два раза в день, то пилинги все-таки делаются, Ну, наверное, два раза в неделю, не чаще мы рекомендуем. Все, Скажи, еще было. тут вопросик можете Конечно. ответить? Да. Да. Какой? Дайте, пожалуйста, рецептик. А то пользуюсь просто льдом по утрам. Это, видимо, женщина писала. Да, льдом. Льдом это замечательно вообще, это великолепно. Но будьте осторожны, если кожа склонная к куперозу. Кстати, после солнца, кто не знает, людям с куперозом на солнце вообще категорически нельзя. Вот жара... Даже если не вылезать на солнце, но очень жарко и днем человек находится на улице, могут появиться осложнения серьезные, потом тяжело убирать. А, так, ну, лед мы делаем, а, уже я говорила до этого, у нас были эфиры, а, мы берем водичку чистую, можно минеральную, можно просто очищенную, а, добавляем туда сливки и молочные сливки, да, и несколько капель эфирных масел. Ну, допустим, у нас стакан воды, да, это ну, где-то 250 миллилитров воды, туда можно добавить где-то 50 миллилитров сливок, и от 5 до, как бы, если кожа хорошо переносит, можно и 8-10 капель в сумме эфирных масел. Но старайтесь сложные не делать композиции, потому что, ну, может, у людей еще кожа к этому не привыкла и так далее. Мы-то уже очень давно всем этим пользуемся, поэтому как бы наш организм нормально это воспринимает. А так можно и с одним маслом прекрасно обойтись. Используйте масло фенхеля, оно убирает отеки. Вот. Но оно довольно резкое такое, то есть одна капелька буквально, вот если для лица вот в такой лед. Вы сделали эту смесь, заморозили, и, пожалуйста, утром вы протираете. Это, кстати, тоже одно из средств тонизирования кожи. Но потом вы, когда протерли этим таким кубиком, вы должны немножко подождать несколько минут. Ну, буквально там, может быть, три минуты, может, чуть больше. Оно все впитывается, и потом вы очищаете то, что осталось. Убираете и наносите крем. Также благодарю. Еще вопросик. Вот на область шеи и декольте что лучше наносить? Это тоже. Ой, а -а так. вот замечательный вопрос, потому что все, что мы говорим, оно относится не только к лицу, а то люди считают, что так, от подбородка до линии волос, все остальное, оно само по себе живет, существует, увлажняется и молодеет, наверное, с каждым годом. Ну, недаром говорят, что шея, декольте, так же, как и руки, это паспорт женщины, да? а здесь кожа очень тонкая, декольте вообще очень тонкая кожа, и шея тоже быстро а, стареет. Поэтому все, что для лица мы используем, все абсолютно то же самое для шеи декольте. Единственное, что учитывайте, когда вы наносите вот на лицо, все, что вы наносите, нужно наносить по массажным линиям. Да? То есть вот, я не знаю, меня сейчас, если видно. То есть вот отсюда, да, и пошли вверх. Пошли вверх. А если это лоб здесь идет вот так вот от середины лба к вискам, и если это вокруг глаз, то по вот надбровной, да, вот эта вот часть идет от переносицы к вискам, и от виска внизу идет к переносице, вот, вот по таким линиям, и не, не тереть, а аккуратненько, можно даже вбивающими движениями. Все, что касается шеи, значит, у нас люди знают, что нужно вот так вот вверх наносить, но не совсем верно это, то, то есть можно нанести да, и похлопывающими движениями вот так вот вбить да, какое-то средство. Но если вы не хотите, чтобы у вас были отеки, то вам нужно делать а, вот, а, поглаживание шеи, вот, а, нанеся, допустим, тот же тоник, лосьон, допустим, или крем, или молочко какое-то, а, легкими поглаживающими движениями с двух сторон сверху вниз потому что вы сгоняете лимфу вот сюда, вот в эти под, надключичные зоны. Самые крупные лимфоузлы здесь находятся, а, а иначе у вас будут отеки, то есть вы наоборот эту лимфу всю вверх поднимете. Спасибо большое. Наташа, сейчас я хотела бы еще немножечко рассказать, что обязательно нужно сейчас, в это время и вообще всегда делать маски для лица сейчас самое очень хорошее время, маски бывают разные, они бывают питательные, отбеливающие, увлажняющие. Здесь вы видите рецепты небольшие, масок я их не буду зачитывать, но сейчас можно использовать и арбуз, и дыню, и огурцы, и помидоры. Весной мы можем, э, всевозможные мы можем использовать, как весной овощи и фрукты, допустим, мы можем использовать сметану, желток и так далее. То есть вы можете композиции делать самостоятельно, те, которые вам необходимы. Но маски обязательно очень хорошо делать после пилинга, очень хорошо после любой очистки сделать маску и нанести ее на лицо. Во-первых, это очень хорошо расслабляет мышцы, питает, отдыхает кожу. И вы сами вместе с этими масками еще включить, если аромадиффузор. К хорошему музыку это абсолютно будет хорошее э, релаксирующее состояние. Дальше я хотела бы показать э, нашу косметическую декоративную линейку. Лидия, Лидия можно а? можно прервать, можно прервать, да, на минуточку. Да. Да. Я знаю, что, как бы, да, любят девочки домашний уход, особенно имея в нашем арсенале масла, это доставляет колоссальное удовольствие. Я сейчас хочу дать вот рецепт небольшой маски Клеопатры, если кому-то интересно, Давай. можно Давай. записать. Девочки, значит, в разных магазинах вы найдете и в аптеках есть глина, да, такая вот, она бывает белая, бывает розовая, там и так далее, любая. Четыре, ну, по типу кожи там можно почитать. Значит, маска Клеопартеры, 4 столовые ложки глины, 1 столовая ложка базового масла, либо жужуба, либо авокадо, либо органа, 3 капли масла жасмина и 3 капли масла пачули. А вот у кого есть масло жасмина, это очень редкое, безумно дорогое масло, можете использовать здесь всего три капельки идет. Ингредиенты смешиваются и наносятся на чистое лицо на 20 минут. Когда вы делаете маску, желательно полежать. То есть не то, что не наклонять лицо, даже не ходить вертикально, а полежать. И затем обильно через 20 минут смываете теплой водой, а после маски наносите крем по типу кожи. Вот. И второй рецепт я хочу вот вам дать. Если кожа после лета сухая, склонная к шелушению, может быть, даже с воспалениями, на 2 столовые ложки базового масла авокадо, жужуба или органа вы всего-навсего добавляете 2 капли масла апельсина. Дальше вы пропитываете вот этой масляной смесью салфеточки, и накладываете на проблемные участки кожи, ну, чаще всего это вот зона щек, скул, на 15, а то и 30 минут. Вот. И делаете вы это один-два раза в день до пяти процедур. У вас все воспаление пройдет. То есть, значит, грубо говоря, 2-3 дня и у вас все воспаление проходит. Вот. А если кожа у вас стареющая или утомленная, то на 1-2 столовые ложки базового масла, также вот базовые масла наши, вы берете одну-две капли пачули или масло иланг-еланг, или масло жасмин. Точно так же салфетки пропитываете, накладываете на проблемные участки кожи на 15-30 минут. И также один-два раза в день, и также 3-5 процедур всего. Кожа вообще приобретает совершенно другой вид. Это вот скорая помощь для кожи. У меня все. Спасибо. Замечательно. И, конечно, о макияже, который мы используем ежедневно. А в осенний период времени, конечно, нужно использовать макияж, содержащий вот эти средства декоративные. Больше масел, воска. Например, помада должна быть питательной и с воском. Допустим, тональники, которые представлены, я хочу сказать, что все, что находится вот сейчас у вас перед экраном, вот это все обладает этими свойствами. То есть очень много здесь различных масел. На основе этих масел сделаны и тушь, и помады и наши тоники они плотные, которые это вот пудра тоник замечательные. Затем здесь у нас представлены тени, тени тоже содержат только натуральные такие ингредиенты, ну конечно с скульптурными большими ингредиентами, но они все вся косметика декоративная у нас гипоаллергенная абсолютно гипоаллергенная, поэтому может использовать его Затем я, мы хотели поговорить еще последнее, это, конечно, секрет последний, это правильное питание. Я, конечно… Вопросик хотела... можно, пока не убежали? Да. Пожалуйста. А, так, сейчас. Крем антикупероз можно использовать в зимнее время? И вот не успели записать рецепты маски, я так понял, маску Тулеопатра. Можно как-то повторить. И, на да. в маленьком окошке, просто демонстрация да. экрана, сейчас все, что вы показывали, сейчас, как да, да, наносить, да. там, наверное, люди тоже не увидели. Ага, хорошо. Значит, крем антикуперозный. Им пользуются в любое время года. Наносится он, в общем-то, рекомендуется не на все лицо, а именно на проблемные участки. Вот, это вот такие рекомендации потому что купероз у нас проявляется в определенных зонах. Маска Клеопатры. 4 столовые ложки глины. Подбираете глину по своему типу лица. 1 столовая ложка базового масла. У нас их 3. Любое. 3 капли жасмина плюс 3 капли пачули. Все это смешивается в однородную массу, наносится на чистое лицо, избегая области глаз и губ, на 20 минут. Лежать нужно. Затем обильно смывается теплой водой. После маски наносится крем по типу кожи. Еще какой был там вопрос? А, как правильно, по каким линиям? Значит, смотрите. Когда вы очищаете лицо любым средством, умываетесь, допустим, вы можете даже легкий массаж лица сделать, мыльный массаж лица, так называется, по массажным линиям. По лицу это идет все, начиная с подбородка и нижней челюсти, это все идет снизу вверх, вот, вот, вот так вот, да, от так, ушам и так далее, выше, выше, выше доходим до области вокруг глаз, вокруг глаз мы даже смываем, когда мы смываем по определенным линиям. То есть, если это нижняя зона идет, во-первых, века мы не трогаем подвижное, ни верхнее, ни нижнее, никогда, никогда мы кремы наносим, никогда мы, ну то есть вообще да, минимально травмируем. Значит, если мы что-то наносим, то это по нижней части идет, по косточке, которая вот под глазом идет, да, косточка, отступив, значит, ну сколько там, полтора, там может два сантиметра будет это от, от глаза вниз. Мы идем от виска, от виска в сторону переносицы, потому что если вы будете в обратную сторону, вы себе заработаете морщины. А вот э, верхняя часть у нас идет э, практически по брови, да, ну под бровью вот сразу, да, по косточке тоже. То есть там на обратное движение идет, линия от переносицы к вискам. Вот так, вот, э, вот так по кругу получается. Сверху мы идем от переносицы к виску и дальше идем-идем от виска э, к переносицу. Лоб у нас... Рецепт да. Клеопатры. Да, да, повторили. Вот, и лоб, это у нас от переносицы идет к вискам. Вот такие линии. Это касается и очищения, это касается и тоников, лосьонов, да, которыми мы пользуемся, то есть только по массажным линиям. Тогда вы не заработаете себе морщины, тогда вы будете приучать свои мышцы работать так, как надо. Что касается шеи и декольте, наносим все и очищаем все точно так же, как лицо. То есть от лица ничем не отличается эта зона. Она требует такого же ну, тщательного ухода да, и вот, как бы, всем самым лучшим, что есть в ассортименте. А здесь, по, по декольте особых линий, там ну, как бы можно, можно, да, вот так вот снизу вверх сюда к лимфе. Вот к лимфоузлам под, надключичным, вот такими движениями. А шею, конечно, все-таки боковые поверхности шеи, то есть ну вот не средняя часть, а вот тут вот боковые, да, передние боковые, а у вас руки должны не давящими движениями, а поглаживающими сверху вниз, опять же к надключичным лимфоузлам. А среднюю часть, да, вы можете снизу вверх вот так вот, да, такими легкими похлопывающими под подбородком. Потом вы можете просто вот под челюстью вот пройтись вот такими похлопывающими движениями. Вроде все. Эля, скажите, а вот этот, да, этот рецепт, он подходит для любого типа кожи? Видимо, вопрос о маске Клеопатра. Ну, в принципе, смотрите, если мы берем масло жужуба, оно вообще универсальное даже для аллергичной кожи. Это раз, да. Наши масла, э -э, жасмина и пачули, но пачули дает подтяжку, лифтинг, это общеизвестно. Жасмин – это антивозрастное масло, то есть, в принципе, это масло, маска уже для зрелой кожи. Это может быть от 35+. Плюс. Если э, да, для сухой, шелушащейся, там, воспаленной кожи я давала другую маску, дряблая, утомленная я давала, но если проблемная кожа, берите базовое масло, также жужоба, добавляйте чайное дерево 1-2 капли и лаванду 1-2 капли, все смешивайте и делайте аппликации на 15-20 минут либо просто промазываете, вот, и, конечно, это делается один-два раза в день, до тех пор, пока не, не уйдет проблема. Спасибо большое. Игорь, можно нам продолжать уже, да? Ну, и, конечно, серперец – это правильное питание. Питание, конечно, это очень важный фактор, как мы питаемся вовремя. Самое главное, надо пить больше воды, хотим иметь красивую кожу, пить воду. Сейчас очень тяжело пить воду, можно зеленый чай, но все равно помнить, что 30 миллилитров на килограмм веса можно, но не минимум, минимум это должно быть полтора литра воды в день. Конечно, обязательно заняться физическими упражнениями, спортом, ходьба. То есть мы это, это должно быть обязательно, обязательно гулять больше на свежем воздухе. То есть вот эти факторы, они очень важные факторы, и с ними считаться, не, не считаться нельзя, и, конечно, я порекомендовала сейчас Наталью, я попрошу, она расскажет о том, Какими нашими продуктами мы в первую очередь должны пользоваться в осенний период времени? Пожалуйста, Наталья. Я не займу много времени, в принципе, уже длительный эфир, наверное, тяжело слушать, но я хочу сказать, что вот по мнению одного из ведущих врачей-косметологов США, доктора Мюрада, Внутреннее питание, то есть нутрицептика, имеет колоссальное значение для сохранения здоровья и красоты кожи. Почему? Потому что только снаружи использовать какие-то средства, которые содержат те же самые витамины, антиоксиданты и так далее, этого мало, этого мало потому что кожа питается сосудами изнутри, и если у нас что-то не в порядке изнутри, это все будет отражаться на коже, чтобы мы там в каком бы количестве на нее не намазывали. Опять же, естественно, увлажнение, естественно, вода, как уже сказала Лидия, и обязательно применение антиоксидантов, то есть витамины А, С и Е обязательно должны быть в нашем рационе. Мы говорим о том, что БАДы, это суперконцентраты да, полезных веществ. Поэтому мы рекомендуем, конечно, чернику, которая содержит все, что необходимо. И, кстати, сильнейший антиоксидант. Мы рекомендуем э, красную ягоду, которая содержит дополнительно витамины А, С, Е. Э, все антиоксиданты, да, и помогают нашей иммунной системе. Но здесь вы эти антиоксиданты изнутри получаете. Если вы обратите этим внимание, я уже говорила, в кремах тоже содержатся эти витамины. Очень важна, важна очистка организма и крови. То есть здесь мы используем, естественно, экстракт артишока. Особенно осенью это актуально у нас, да? ну, в принципе, его всегда полезно пить, но осенью особенно, потому что эта работа идет с хроническими какими-то проблемами, и желудочно-кишечный тракт, он номер один на повестке дня. Мы используем экстракт гузины. Если кто-то не знает, значит, это не только противовоспалительное, там, отхаркивающее, жаропонижающее средство и для почек. Это еще и средство, которое улучшает да, качество лимфы. А лимфа у нас имеет колоссальное значение для организма, потому что в лимфе скапливаются все утилизированные продукты, да, продукты распада и так далее. То есть это как мусоросборник такой, понимаете? И лимфа напрямую ответственна еще за иммунную систему. Вот, то есть бузина необходима. Она же, кстати, и отеки убирает. Что еще? Обязательно мы используем омеги. Для взрослых это омега-3 форте. И молодость навсегда, масло энотеры, Да, тоже содержит омегу и витамин Е. Кто пьет, сразу очень быстро замечают, как кожа улучшается. Улучшается кожа, когда мы пьем масло граната, когда мы пьем глюкохон форте, да, глюкозамин хондроитин, когда мы принимаем коэнзим Q10, не зря называют а, витамином молодости коэнзим Q10, то есть он отражается как на состоянии всех наших систем организма, а, и еще антиоксидантом сам же является и э, все это отражается на коже. И те, э, кто пьют его регулярно, они это отмечают. То есть даже в очень почтенном возрасте кожа сохраняет вот, э, хороший тургор. А, гранат. Я что хочу сказать про гранат? Вот тот же самый доктор Мюрат а, особое внимание уделяет а, этому продукту. Пускай это будет экстракт какой-то жидкий или вот как у нас суперконцентрат в капсулах сильнейший антиоксидант где он у нас содержится он у нас в довольно большом количестве содержится в биофоскине вот пожалуйста то, то что у нас нужно для скажем сохранения молодости кожи флоромакс... Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. смотрите флоромакс и куркумин да то же самое состояние желудочно-кишечного тракта то есть вы можете сразу взять комплексом Артишок, флоромакс и куркумин. Ацерола, витамин С в наивысшей концентрации. Сейчас осенью особо актуальна и для здоровья. И, пожалуйста, вы будете видеть, как кожа, скажем так, плотность ее улучшается, потому что, вот Лидия уже говорила: витамин С способствует синтезу коллагена. Антиоксидантом является наш витаминный комплекс «Бодрость на везде», потому что здесь полный комплекс витаминов, основных макро-микроэлементов и минералов. Везде идет практически стопроцентное усвоение. Антиоксидантом является зеленый чай. Еще раньше нам врачи настоятельно рекомендовали принимать его осенью именно, после активного лета, активного ультрафиолета. И, конечно, фитоэстрогены, фито, гормонозаместительная фитотерапия для женщин, это Фито40, это то же самое масло, масло граната в капсулах, это жидкая форма изофлавоны сои, потому что с возрастом это становится наиболее актуальной. Здесь соевый белок который просто необходим да, для женщин, особенно в период после 40 лет, собственно говоря, мужчинам тоже это назначается, рекомендуется вот. для нормализации гормональных процессов в организме. И одним из следствий, как бы, да, вот гормональных нарушений, является ухудшение качества кожи и слизистых. Вот эти продукты справляются прекрасно с этой проблемой. Ну, в общем-то, наверное, в основном все. Наверное, все да. Спасибо большое. Если вопросы какие-то есть, мы ответим. Я думаю, вообще все. Да, внимание. в общем-то, все, все пункты, как бы, да, осеннего ухода за кожей и нутрицептика, все мы осветили, а теперь вот ждем под занавес вопросы. Есть вопросы? Ой, Ольга Где вы у нас Ольга В социальных сетях вопросов больше нет. Ага, понятно. Жаль, что конечно, вопрос? что когда вы показывали, вот как массировать лицо, все-таки был маленький экран. Сейчас я отключил демонстрацию. И, конечно, можно, конечно, Абис еще раз показать. Ну, ладно. А если захотят, да пускай, нет, пускай вас... напишут где-то в чате, в соцсетях. Нужно повторить? Я повторю. У меня даже есть скребок Гоша с тобой. Давайте, <с повторяйте, если еще и скребок есть. Да, сейчас я достану тогда. Хорошо. мы как раз будем повторять тоже. Да, за тобой. А у кого скрипков нет, ложками скриптись. А, в принципе, э много, да. много есть видов массажа. Можно в интернете посмотреть. Да, есть массаж ложками великолепный. Это они охлаждаются в морозилке, да. Но эти техники все нужно осваивать. Вот. И. Э есть вот такие скребочки, да, восточные гуаша, они называются, они делаются из натуральных камней, но ну, это как бы общеизвестные восточные методики, и считается, что натуральные камни, они обладают своими лечебными свойствами, потому что там как бы особая своя восточная медицина, да, и э, косметология, она примыкает к этому направлению. Ну, вот у меня здесь скребочек из розового кварца, да, а можно разными сторонами э, им пользоваться, как бы, да, для разных частей лица. Ну вот я предпочитаю, да, вот использовать вот эту часть, вот, с, вот таким углублением для, скажем, вот разглаживания вот этих частей. Вот оно идет, да, можно сильнее надавить, можно послабее надавить, там, кому как нравится, да? но в принципе массаж должен быть довольно интенсивный, во время массажа кожа должна покраснеть, то есть должно кровообращение улучшиться, не бойтесь, вы ее не растянете, потому что вы работаете с глубокими слоями кожи. И вот массажные линии, как бы дальше вы уже идете, вот они идут. То есть если от уголка рта, то оно пойдет вот сюда, где-то к середине уха. Если, вот и чуть выше даже, вот сюда пойдет. Вот так вот, вот таким образом. А, вот вот это основная туда. часть, вот это основная часть, и она вызывает как бы очень много вопросов всегда. То есть ее массировать всегда интенсивно надо. А потом, значит, что еще есть? У нас зажимы вот здесь, да, подбородок. А, в основном у нас лицо а, нужно снять спастику, то есть а, нам кажется, что мы наоборот должны протонизировать, да, там и гимнастиками какими-то мышцы свои лицевые привести вот в такое состояние, как, не знаю, кулачки какие-то, да, вот тоже. На самом деле наоборот, у нас много очень таких, ну, грубо говоря, узлов подкожных мышечных, мы их должны расслабить, поэтому, что касается подбородка, вот так вот два пальчика ставим. Вот так вот, без блошаче. И вот этими косточками, вот так вот вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так, вот, вот, так вот делаем. Вот, это займет несколько минут. Вообще, массаж лица, ну, по-хорошему, это где-то минут 20. Вот. И также мы идем просто, конечно, чем пальцами, вот лучше вот этими скребочками. А, и вот-вот вверх, вот таким образом, вверх мы поднимаемся. Вот эту зону мы не трогаем, не трогаем, и если мы работаем здесь, то мы работаем совсем мягко, если здесь жестко у нас идет, жесткий массаж, то вот здесь совсем-совсем мягко, можете пальчиками, можете, да, пальцами, вот, можно даже использовать здесь комбинировать точечный массаж, ну где-то на 8 он делается, то есть вот так вот 8 Вот по этим точкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом берется вот эта средняя точка э брови, тоже восемь. Потом угол брови, опять восемь. А, ну, можно еще височный, но можно без них. Потом вот здесь угол глаза, это тоже восемь. Потом вот этот внутренний, где у нас слезная железа, только сильно не давите. Сильно не давите, тоже восемь. Отеки уходят, вот, вот эта точка, косточка, где да, средняя, вот, на, вид, на брови была, и вот здесь прямо тоже 8. И вот а, скуловая кость, вот прям, ну как бы на нее, под нее, вот сюда, в ни, нижняя ее часть, тоже, тоже 8. Потом точки еще, вот эти, это по существу массаж молодости. Вот, а, значит, крылья носа, вот тоже 8. 8. Очень хорошая вот эта точка, кстати, из за иммунитета отвечает на, между носом и губой. Тоже 8. И вот эти точки под углами губ, как бы, да, под краями губ. Вот они, тоже, тоже 8. То есть вы можете сочетать, как бы, да, разные техники, кому что нравится в определенных зонах. Это вот скребок глаша. Кстати, лоб очень хорошо, но лоб мы берем гладкой стороной. Вот, вот так вот прямо интенсивный массаж вы можете по отдельным зонам точечный пожалуйста включайте это все делается на чистое лицо руки конечно должны быть идеально чистые вот и очень хорошо это делать на маслах особенно из наших масел мне нравится либо органа но я делаю с эфирами либо авокадо по авокадо скользит хорошо да. И там хорошие у нас содержатся и антиоксиданты, и, кстати, омеги в авокадо. Но берете совсем чуть-чуть. Все масла впитываются, они не оставляют жирной пленки. Ну вот таким образом, после того, как вы сделали этот массаж, если он масляный, допустим, то вы можете крем даже не наносить вообще. Еще что, вечерний уход, он делается где-то, ну, минимум за 2 часа до сна. Иначе вы только навредите своей коже. Вот утром вы встанете, у вас вид будет не, не, не очень хороший. Поэтому два, а то и три часа до сна вот эти вещи делать. Если вы делаете это по, как мыльный массаж, пенки виводерм, допустим, или по какому-то гелю нашему, то тогда, конечно, вы потом это все смываете. Вот. Но я Но я там, знаю, я там, еще подумала, Игорь, да. Наташ... Я подумала, а. вы вот о чем. Все что, все, что вы сегодня рассказали, но ну, даже если это смотреть просто постоянно, а, вот эту запись, а, уже можно много чему научиться. Но вот что касается массажа, вот я подумала, хорошо бы сделать такой марафон, хотя бы 10-дневный. Но ну, какие-то условия придумать, не знаю. И чтобы каждое утро ты подключал, мы подключались к тебе и вместе с тобой делали этот mm -hmm. массаж. Ну, про вечер я уже не говорю дальше. Ну, а, а, а, ну, идея, конечно, великолепная, но я не специалист по массажу, я, в общем-то, дилетант. Понимаете, то есть, наверное, я тоже какие-то ошибки могу там допускать и так далее. Вот, в принципе, можно, если кто-то озадачится, найти это все в интернете, так же, как искала это я или спрашивала у своих коллег, у Юлечки нашей замечательной, которая все это очень любит. Вот, поэтому я, ну, я не знаю, честно говоря, это, наверное... Я мы может... знаем, что у тебя, у тебя есть великолепный косметолог в Дагестане, да, да которая вообще могла бы поделиться... Наверное, Спасибо. если бы захотела, с навеку. И точками О. массажа и многим, чем другим. Ну, давайте мы а, обсудим тогда этот вопрос в дальнейшем. Да, я пока не соображу, как это сделать. А, а может... там еще сидела сегодня Наталья ну, Жирякова, у которой вообще-то море всяких разных рекомендаций и советов. Вот, и в следующий раз мы, наверное, позовем еще и Наталью. Замечательно. Финальный да? вопрос можно от хорошего человека? Я обещал, что озвучу. Давайте. Крема разделяются на увлажняющие или питательные? Я не совсем понимаю, что это, но вы надеюсь сейчас грамотно ответите. Это вопрос или утверждение? Это вопрос. Крема разделяются на увлажняющие или питательные? Можно ответить. Да, конечно. Значит, смотрите, есть действительно как бы кремы, которые позиционируются чисто как увлажняющие и чисто как питательные. Я имею в виду не, не Вивасам, я имею в виду вообще. Вот, если зайти в магазин там в какой-нибудь, да, и посмотреть, в принципе, там может быть даже вот какие-то таблички такие, да, и там будет написано увлажняющий там крем или питательный крем. Что касается кремов Вивасан, то они практически все содержат в себе и те, и другие компоненты, то есть, но может быть какие-то кремы будут чуть более увлажняющие, а какие-то кремы будут более питательными. Но питательные без увлажнения они однозначно не будут. Вот вообще никогда, ни при каких условиях. Я имею в виду наш ассортимент. Потому что увлажнение, оно должно присутствовать в любом случае, и человек не будет пользоваться одномоментно десятью кремами и таким, и таким. Нет, оно все должно быть в одной упаковке. Вот так да. Ну что, дорогие мои. Наташа что-то пишет. Прочитайте, Игорь. -то вопрос. вопрос. А где пишет Наташа? Я не вижу, я уже закрыл. А, не знаю. Уже я потеряла. Какой вы пилинг посоветуете Можно ли сделать пилинг в домашних условиях? А давали уже рецепты. Да, уже давали вопрос уже вопрос. Вопрос. А, вот что-то Наташа, а где? Она в скайпе почему-то пишет нам. Она в скайпе пишет. Ну, я понимаю, что в скайпе виднее, но я не вижу скайпа. Ну понятно. Жанетта, ты хотела задать какой-то вопрос? Да, я все-таки Наталья хотела уточнить, вы считаете, ваше мнение, что вот это разделение на питательное, на увлажняющее, это просто маркетинг? Да, да, по большому счету, да. Ну, смотри, Наташа, у меня такой вопрос. Вот у нас есть, допустим, крем, крем розовый, розовый с розами. Да, это крем, ну, как бы считается легкий увлажняющий. Подождите, есть, какой, какой, есть? какой, я не поняла, какой крем? сейчас у меня, у меня такой вопрос. Есть более увлажняющие и более питательные. Да, скажу... В любом желе же... будет и то и другое, правильно? Да, в любом креме будут как увлажняющие компоненты, так и питательные, просто да. в разных пропорциях. Понятно, но если у нас зима, то мы должны брать более питательный крем? Конечно, тоже... конечно, mm -hmm. конечно, конечно, более плотные кремы с защитой mm -hmm. от ветра, от холода, mm -hmm. да, конечно. А можно еще вопрос? Да. А скажите, а есть ли у вас такая услуга в компании, когда, вот, например, женщина приходит, консультант, и он может ей расписать уход, например, на зимний сезон, на летний сезон, исходя из ее индивидуальных особенностей. Есть у вас такая? Ну, ну вот. если, если, если ä, потребитель, ä, клиент обращается к специалисту, который имеет достаточный опыт работы и хорошо знает продукцию, и тогда, да, но ну, нужно, ä, конечно, посмотреть, какой тип кожи mm -hmm. у клиента, задать какие-то определенные вопросы да, по поводу, там, может быть, ну аллергических каких-то реакций на всякий случай, да, потому что у нас есть определенная сетка для таких mm -hmm. сетка продуктов для таких клиентов, вот обязательно спросить по поводу там здоровья, воды, там приема еще какие-то вопросы, то есть собрать анамнез, как, как говорится, да, вот как врач. Наша, наверное, просто вопрос, если, предположим, кто-то из наших слушателей, зрителей сегодняшних заинтересуется и захочет вот, получить yeah. рекомендацию, да, Можно будет проконсультироваться у вас по скайпу, а потом просто через интернет заказать продукцию? Вот. Да, конечно, конечно, можно, можно по скайпу, можно, а, можно через соцсети, можно меня найти там в Одноклассниках, в Инстаграме, ну, Спасибо. да, конечно, конечно. Ну что, дорогие мои, сегодня у нас такой эфир животрепещущий, потому что а, все, все мы достаточно понимаем важность вот того, что вы, о чем мы сегодня говорили, часто мы ленимся, и все зависит от того, действительно, как мы ухаживаем за собой, и хотя бы вот, Хотя бы несколько правильных движений, чтобы приучить себя вот к этим правильным рекомендациям. Спасибо огромное Лидия Шунина и Наталья Овешникова. Конечно, это просто кладезь того, что вы знаете, и как вы рассказываете и как вы делитесь. И я думаю, что нашим зрителям будет интересно еще индивидуальные какие-то вещи хотя можно посмотреть снова этот эфир. И, дорогие мои, пишите, звоните, подписывайтесь на наши новости и пишите, что было бы вам интересно послушать в наших прямых эфирах в будущем. Спасибо всем огромное, спасибо за ваши вопросы, спасибо за ваше внимание и за поддержку. Спасибо большое, оставайтесь здоровы, красивы и благополучны.